Оцелело лишь 9 из нас. Первого казнили в Малайзии. Второго убили в Англии. Третьего настигли в Кении. Вас можно убить только последовательно. Какой по счету я? Седьмой? Пятый? Я четвертый. Я следующий всю свою жизнь я провел в бегах главное не светись я умею быть незаметным научись управлять свои силой. она дана тебе с определенной целью нас нашли. Хватит скрываться. Тебе не остановить нас. Очень многие пожертвовали собой, чтобы ты жил. Если убьют тебя, нас всех ждет смерть. Кто ты? Номер шесть вы сильнее. Ты даже не представляешь, на что я способен.